Здравствуйте, друзья! С вами вновь портал ВФОК. Российский голос виртуального автоспорта в записи с трассы Интерлагас в городе Сан-Пауло арены 18-го предпоследнего этапа онлайн-чемпионата ВФОК Back in History. Друзья, еще раз повторяю, предпоследний этап. Борьба за титул в каком-то смысле может определиться. Ее итог уже сегодня. И два в основном претендента, Ну, конечно, теоретически есть третий, но для этого надо, чтобы Алексей Ермаков выигрывал две гонки подряд последние, а Богдан Хлашевский и Юрий Воронов не набирали очков, или крайний их минимум. Но это, сами понимаете, крайне маловероятно, тем более, что один... Прошу я волнуюсь, один из претендентов сегодня на пол полпозиции, в то время как Ермаков немножко все-таки дальше. Но не будем об этом, кстати, задолжал с прошлого этапа объяснение касательно Ермакова, но тоже мы к этому вернемся. Сейчас будем представлять, собственно, как обычно, трассу и рассказывать о квалификации. Вообще результат квалификации был немного непредсказуемым, в основном потому, что на свободных заездах, это напоминаю, они проходят э, час. Перед началом квалификации, когда пилоты собираются на сервере, а там лидировал, показывал убедительнейшее, быстрейшее время Илья Соболев. Но, к сожалению, по каким-то проблемам своим интернет-соединением вообще вылетел с сервера, не смог потом зайти, какие-то были, вообще, еще раз повторюсь, Именно интернет проблемы не попал на квалификацию. Э, готов поспорить на что угодно, что попадил на квалификацию. Пол позиция была бы в его руках. Тем более, погода была в принципе нормальная, как и сейчас на трассе солнечно. Э, поэтому получилось то, что получилось. Э, в общем, еще стоит отметить, что э, у нас в этой гонке два, если так позволите. Возвращенца Это два пилота, которые очень давно не участвовали Ну, точнее, один из них Это Александр Алешин Который, вот я тогда, да, я говорил в Мельбурне 2003 года, что это последняя гонка И да, он так и говорил Он решил сконцентрироваться на другом чемпионате Портала ВФОК Это чемпионат формула 1 ПМТ 2009, но здесь решил вернуться, потому что гонка, сами понимаете, с чем должен ассоциироваться Бразилия 2008, решил проехать. В принципе, по той же причине вернулся еще один пилот, и это уже, можно сказать, возвращение из куда более ранних времен чемпионата. Это Илья Моисеев, пилот, который все-таки раньше был одним из организаторов. Uh, правда, Илья Моисеев вернулся только в гонке. На квалификации не присутствовал, потому он будет стартовать из боксов. Более того, Хлашевский, который сейчас единственный организатор, даже можно сказать, набрался, я не знаю, может быть, наглости, если позволить такое выражение, э, период, когда пилоты готовятся к гон гонке, непосредственно перед гонкой, ну, это warm вармап, э, отодвинуть аж на полчаса, э, даже не, не отодвинуть, а именно продлить, то есть на полчаса дольше, чем нужно шел вармап, соответственно, на полчаса, э, позже, чем необходимо, начинается эта гонка, просто ради того, чтобы Илья Моисеев смог выйти на старт. Ну, э, кто, каждая Судит по-своему данный поступок, в принципе, посмотрим еще стоило оно того или нет. Теперь, собственно, пора переходить к результатам квалификации. Пол позишен выиграл Богдан Холошевский в третий, простите, раз в чемпионате, но, как мы уже... Говорили, в общем-то, ему в этом помог, помог, помогли проблемы у Ильи Соболева Которые, кстати, те же самые проблемы не дают Соболеву выйти даже на старт этой гонки а, Ну что ж, а у Холошевского время 1 минута 11 секунд 789 тысячных Второе место это полный сюрприз Ибо на втором месте Макларен Но Макларен Никиты Богданкова И отставание меньше двух десятых А именно минута 1-914 тысячных а Далее Юрий Ворон это второй претендент на чемпионский титул, пока отстает на 2 очка, но все еще может измениться. Минута 12.384, то есть здесь уже более полусекунды. На 2 десятых от него отстал напарник, по идее, вторую гонку подряд, но на практике только первую. Напарник Холошевского Поторороса Загоруйка и отстал, до да, на 2 десятых секунды от Воронова. Минута 12.548. Далее только лишь на, получается, пятом месте Алексей Ермаков. Минута 12576 Однако мы в принципе прекрасно знаем Что пятое место для Ермакова Это потенциально скорее всего подиум Если будет та же тенденция, что и на прошлых этапах Далее Антон Плешков, напарник Воронова И по-прежнему сервер соревнований Именно время у него все-таки уже не такое быстрое более где-то 70 от Воронова только лишь. Минута 13,6 тысячных. И далее последний пилот, который присутствовал на квалификации, это Антон Плешков. Ой, простите, что же я говорю? Александр Алешин, конечно же. 4 десятых от Плешкова. Минута 13,427 тысячных. И остается тогда у нас три пилота. Это два пилота, которые не... Эм... Пришли на квалификацию, хотя были на практике. Это Кирилл Именин и э, Евгений Баринов. Э, первый стан стартует на Хонде, второй на Вильямсе. Э, я не могу вам точно сказать, друзья, я не знаю и не помню, почему, собственно, не попал на квалификацию Кирилл Именин. А вот Евгений Баринов предпочел э, не прийти, потому что... Э, так как у него из параллельном чемпионате портала, если не ошибаюсь, это был ВФОК Индикар, и у него там была гонка, и он предпочел, собственно, принять участие там, пожертвовав квалификации здесь, в принципе, может быть вполне оправданное решение. Но поскольку два этих пилота присутствовали на практике, стартовать они будут с решетки, а не спидлейна, а, ну и конечно последним без времени без присутствия и на практике квалификации стартует EMA сейф стартует из боксов, а, ну что ж теперь в принципе я обо всем рассказал о чем должен был а, к Ермакову его причинам неудачи на прошлом этапе мы вернемся чуть позже также к причине по которой он стартовал ниже чем должен был а, сейчас в принципе это не суть важно и а, в общем то переходим к старту гонки, который вот-вот произойдет Друзья, небольшое лирическое отступление. Дело в том, что... Да, вот вы, даже сейчас это заметно. Дело в том, что, ну, мод, который Алексей Апарин предоставил для этого этапа, ну, достаточно получился детализированным, качественным. Но от этого страдает, к сожалению, быстродействие. И когда такое большое скопление пилотов в одном месте, очень возникают такие подтормаживания, даже некоторые это называют слайд-шоу. И из-за этого достаточно тяжело придется и нам... При просмотре первых поворотов и кругов для пилотов, сами пилоты видят то же самое. И старт. Никита Богданков срывается лучше, но Юрий Воронов проходит еще и Холошевского, и... Да, вот, вот сейчас уже немножко стабилизировалась картинка Богданков лидер, второй Воронов, только третий Холошевский, Четвертый Плешков, прорыв э, неплохой достаточно Но Загоруйка не отстает Далее Алешин, Баринов, э, Ермаков, к сожалению, провалился э, Далее Кирилл Именин, ну и вот только сейчас выруливает из боксов Илья Моисеев Но здесь борьба очень интересная, потому что Холошевский этим местом не удовлетворяется И продолжает атаковать И да, к сожалению, здесь проблемы я имею в виду с подтормаживанием картинки, опять же Так, Плешков, Плешков, Плешков, Плешков и едва не было контакта между ним И, а Воронов проходит, Воронов проходит И Холошевский даже, проблемы возникли у Богданкова И даже, и даже Плешков и Загоруйка пытаются его сейчас атаковать Какая борьба, невероятно Есть, есть контакт, есть контакт Антон Плешков Ломает переднее антикрыло Дмитрий Загоруйка, Пытаясь контратаковать И это у него все равно не получается Юрий Воронов с третьего места за один круг прорвался на первое. Далее Холошевский. А, и, в принципе, ну, отчасти вот такое положение может устраивать. В конце концов, у него 96 очков, у Воронова 80 нет, простите, 92 у э, Холошевского, 86 у Воронова. Воронова надо побеждать, если он хочет продолжить борьбу за титул на следующем этапе. Богданков третий, Загоруйка четвертый. Алёшин после того, как Плешков заехал в боксы пятый, за ним Баринов достаточно близко, Ермаков не отстает и чуть дальше. Плешков на пидстопе и даже... Даже сейчас его еще пока не обогнал Илья Моисеев, который только сейчас едет по арке Банкадос. Далее, да, ну, это вновь лидера. это Юрий Воронов, и Холошевский от него ничуть не отстает, посмотрите, какая борьба. это на первых же кругах, вот что значит борьба за титул. Богданков тоже, в принципе, не очень сильно отстает, уже раскалены тормоза на Макларане, вот что интересно. Дмитрий Загоройко на этот раз Достаточно активно действует Пытается тоже угнаться за Богданковым Пятый Алешин По-прежнему, да, шестой Баринов Седьмой Ермаков, восьмой именин Он чуть подтянулся к этой группе А Антон Блешков все равно остался впереди Ильи Моисеева, но не намного, но скорее всего будет отрываться Чуть оторвался сейчас Воронов Прошел этот круг лучше Это второй, по-моему, круг он заканчивает сейчас Сейчас отрыв немножко Да, здесь с этой камеры отрыв намного больше И Сейчас еще неизвестно, кто на какой, скажем так, у кого скорость лучше, кто на какой тактике идет. Богданков все еще третий. Загоройка, в принципе, держится, но тоже немножко отпустил вперед себя Макларен. Баринов, к сожалению, пропустили этот момент. Но, в принципе, мы еще вернемся, потому что Баринов обошел Алешина. И даже Ермаков сейчас будет обходить Алешина. Но нет, Алешин перекрывает траекторию. Может быть, вот здесь... Попробует это сделать, но нет, тоже не получается. И Минин от этой группы, нет, ну, пока что не отстает. А, друзья, сейчас предлагаю посмотреть повторы событий, случившихся на первых кругах. Старт глазами Юрия Воронова. Итак, да, он сразу лучше срывается, лучше, чем Холошевский, но Богданков, в принципе, ну, он, даже, он даже чуть лучше, чем Богданков сорвался, но а, траектория Богданкова все таки была выгоднее. И вот таким образом вышел лидеры, пилот команды Макларен. А это выход из Ферадуры, и что здесь? А, просто слишком широко зашел, и Воронов, и там даже забегает вперед Халашевский, этим, в принципе, воспользовались. Это с камеры Дмитрия Загоройко, да, здесь он входит лучше, чем Антон Плешков, и... Да, вот крыло пролетело, но здесь не видно, надо посмотреть с камеры Антона Плешкова. А Посмотрите, а он атакует Богданкова, а Загорюка здесь даже не видно. И вот так вот есть контакт. Да, собственно, здесь это произошло. Ну что ж, осталось посмотреть, как Евгений Баринов прошел Александра Алешина. Это выход. Да, это Джунсао. Сейчас они выходят в Subid Box. И. Что? Достаточно далеко, неужели здесь был обгон? и даже едва-едва на траву не выходит, но э, получил преимущество в скорости на прямой. Посмотрите просто как стоячего, да и проходит достаточно. Все-таки в первом повороте и нет сопротивляется сопротивляется, но нет все-таки Евгений Баринов быстрее. Достаточно банальный именно для этой трассы обгон, но тем не менее заслуги Евгений Баринова это не преуменьшает. А это с камеры Богдана Хлашевского, который преследует. И здесь ошибается Юрий Воронов, ошибается эм, в выходе из поворота из Субида Дулагу. Но, в принципе, сейчас э, будет ли атака? Ух, как интересно. Да-да-да-да, э, есть, есть, прошел, прошел, но нет, Воронов сопротивляется. Вот, вот это да. Вот что значит борьба за чемпионство. А Посмотрите, у нас, помните, у нас вот на Мирбурглинге были ошибки, которые, ну, нек иногда возникали, которые мешали, ну, показывали не совсем адекватный порядок пилотов, и здесь у нас то же самое, потому что у нас сейчас Юрий Ворнов вообще выпал, он сейчас чистится даже непонятно каким, вот сейчас это уже исправлено. И контратаковать Юрий Ворнов, видимо, не сможет, здесь у него нет такого преимущества, как было у Баринова над Алешином. Да, Богдан Холошевский вырывается в лидеры. Да, вот здесь в первом повороте с внешней камеры все-таки подтормаживает картинка. Но, в принципе... Ух, э, сохраня... Вест Дусена ошибается, даже уже это скорее Курва Дусол был. Это ошибается Богданков, ходит на траву по внутренней траектории, но это ему, в принципе, не мешает, по крайней мере, в плане контроля над машиной. Загоройка по-прежнему четвертый, э, Евгений Баринов, а там еще и Ермаков э, прошел намного, уже оторвался от Алешина. И, наверное, получается, что Кирилл Менин тоже будет проходить, э, пытаться обгонять э, пилота команды Рено. АМГ Рено, которая, в принципе, уже у нас присутствует достаточно стабильно, в отличие от той же Конды, которая баром-то появлялась нечасто, будучи баром. А с другой стороны, это, в общем-то, команда, которая ух, будет читирован, между прочим, одержала первую победу в этом чемпионате. И это сделал Константин Гуренко, в далекой уже, наверное, и как в настоящей Формуле-1. Да и для нас уже, друзья, далекой-предалекой Монция 88 -го года. Но нет, все-таки пока атаки имени откладываются. А, так, что это? А, это Субиду Дулагу. И здесь, в принципе, нет. В принципе, Илья Моисеев идет, конечно, медленно, но, в принципе, с ним в порядке. Все. А, отрыв здесь сохраняется тем же. А, Холошавский лидирует после той борьбы. И... В общем-то, Воронов пока контратаковать не может. Ну, здесь уже, наверное, речь идет о атаке, а не контратаке. Но здесь и о атаке речь не идет, потому что, посмотрите, как Холошевский начинает отрываться. Значит, все-таки потенциально Холошевский быстрее, несмотря на то, что завалил просто старт. Ну, в принципе, если с полпозиции пропустить э, двух пилотов, это, наверное, можно все-таки провальным стартом, можно все-таки назвать... Э, Учитывая все-таки, за какие позиции должен сейчас бороться Хлашевский. А, и Менин, да, в принципе, он не, от, не отпускает вперед а, Рено Алешина. Плешков должен сейчас прорываться. Но, в принципе, пока от, от всех пилотов он достаточно далеко. Пока не вполне ясно, как он будет это делать. И посмотрите, вот, смотрите, план. И с этого плана мы уже видим... Двух лидеров, а это значит, что совсем-совсем скоро э, Холошевский, э, Воронов и даже Богданков будут обгонять Илью Моисеева на круг Учитывая, видимо, Моисеев сидит очень медленно Но, в принципе, если мы вспомним э, предыдущие этапы с его участием В этом мало что удивительного М -м -м, Дмитрий Загоруйко, Баринов, Ермаков Здесь порядок пока такой же На прямых, мне кажется, Алеша немножко побыстрее все-таки И менее на ну тут уж как знать да посмотрите очень близко очень близко а, да вот уже здесь даже не знаю видите ли вы я вижу да вот там вот там тойота которая перетормаживает и что будет, наверное, проходить? Есть контакты! Какой контакт? Вы посмотрите, что делается! Воронов лидер, Хлашевский поторопился. Вот посмотрите, какая злая ирония. Как много, даже немножко сверхмеры сделал Хлашевский, чтобы Илья Моисеев смог попасть на эту гонку. И посмотрите, что получается. Тойота визуально цела. Даже двигатель... Нет, двигатель не замолчал, все в порядке. Но Холошевский, возможно, сейчас теряет гонку. И что самое главное, чемпионат. Вот что делается. Да, напрямую конечно, мог догнать Форнова, без переднего спойлера прижимной силы нет, но вынужден заехать в боксы для ремонта, и Богданков проходит, и Загоруйка, и даже Баринов сейчас пройдет, ну да, там и Ермаков, там же, значит, пробудут Алешин и э, Именин, который, кстати, все-таки отпускает постепенно Алешина, значит, все-таки Алешин немножко побыстрее, э, вот пройдет ли Плешков, да даже Плешков пройдет сейчас! Нет, Плешков не пройдет, потому... <смех> <смех> потому, потому что Холошевский вот сейчас выезжает из бокса, значит его первая цель Кирилл Именин на прорыве, потому что должен, просто обязан сейчас прорываться, чтобы сократить потерю очков, и что, неужели даже здесь уже будет обгонять сразу же? Нет, нет, да, будет, будет, Кирилл Именин решил не мешать. Э, да, в принципе, может быть, отчасти правильно он это сделал. Э, да, Плешков, конечно, там вообще не успевает. Э, а у Моисеева к тому же проблемы. Может быть, все-таки какие-то повреждения задней подвески имеются. И даже... Это даже срезка, друзья мои. Или просто там кто-то... Да, там Алешин и... И опять же Халашевский. Он просто решил им всем не мешать. Значит, лидирует Воронов. Он достаточно сильно отрывается от Богданкова. А Дмитрий загоруйка атакует уже Евгений Баринов. Правда, у меня такое впечатление нет. Евгений Баринов... Да, он атакует! И тем же маневром нет, не проходит, потому что на торможении Дмитрий Загорюка сработал эффективнее. Мы туда вернемся. А Холошевский уже проходит Александра Алешина. Да, проходит Рено. Ну что ж, в принципе, пока прорыв. Но все-таки там будут пилоты и посерьезнее. Вот, например, тот же Ермаков. Все-таки Ермаков это не Алёшин. А по атаке Евгения Баринова. В общем-то, наверное, продолжаются, но пока безуспешны. Никита Богданков продолжает движение спокойно на втором месте. В принципе, этому второму месту сейчас мало что угрожает. Ну, по крайней мере, пока Загоруйка держит Баринова позади себя. А вот Баринов уже, может быть, догонять будет Богданкова, если пройдет. Так, подождите, а это что? Почему позади Холошевского Именин? Потому что Алешин пропустил и Менина заодно. А там и Блешков, посмотрите, рядышком совсем. Значит, все-таки воспользовался и какой-то там проблемой. и Кто-то перетормаживает. Может быть Именин или может быть Алешин перетормозил, но справился с управлением, потому что явно кто-то перетормозил э, в Катавелла. И это едва ли был именин. Это даже была не Катавела. Это был другой поворот. Но они, в общем-то, похожи на самом деле. Алексей Ермаков сейчас едет в одиночестве. И пока на этом плане невидимый. Ну, в принципе, да, пока флажистки далековато. Но догоняет. Догоняет. И Антон Плешков. Антон Плешков будет атаковать. Алешин его выносит на траву. Но проходит, проходит. И пока у Алешины дела не идут. Но сейчас, в принципе, контратака возможна. Почему нет? Нет. Уже вряд ли. Да, на торможение, видимо, не так эффективно работает R-28. Но, в принципе, сейчас это отбрасывает Алёшину на девятое место. Но вполне возможно сходы, у которых, кстати, пока ни одного еще нет, что удивительного. Так что Алешина еще есть на что рассчитывать. На очки прежде всего. А это Юрий Воронов, лидер гонки. А, но пока все это относительно. Еще, конечно, я не представляю, как сейчас Холошевский может выиграть гонку после такого провала, но с другой стороны, он может подняться на подиум. Почему и нет? А Дмитрий Загоруйков все еще держит, держит за собой. А, Вильям Стойоту. А, Вильям у Как раз. А, а, Евгения Баринова. FW29, если мне не изменяет память. И вот сейчас за круг не так эффективно сработал на торможении. И может быть даже была возможна авария. А, но это, в принципе, относительно. Богдан а, Холошевский, в принципе, сейчас ставит быстрейшие времена на круге. И, естественно, может быть, не очень быстро, может быть, медленнее, чем ему хотелось бы, но Алексей Ермаков он догоняет. Да. Nice. Так что, в принципе, его Какие-то атаки это вопрос времени Еще, о, вот здесь немножко широко выходит Из Субига Дулагу, но, в общем-то, справляется Вот стоит вернуться к Да, его напарнику Дмитрию Загоройку Который, в принципе, все еще держит Евгения Баринова и каких-то конкретных атак пока нет Но, в принципе Тут стоит дождаться Видимо, главный прямой Арки и первого поворота, потому что Видимо, там Для Евгения Баринова самое оптимальное Условие для атаки, вот как раз Сейчас над этим стоит посм... над этим стоит понаблюдать. В принципе, здесь нет какого-то сейчас преимущества, но прямая еще достаточно длинная. Сейчас еще. Да, возможно, сейчас будет атака. Нет, в принципе, сейчас далековато, далековато. Нет, здесь атаки уже не будет. И, в принципе, возможно, здесь в этой борьбе наступает плюс на один круг. Между прочим, Ермаков-то от них двоих не отстает, нискольчика. А Антон Плешков добрался до Кирилла Именина, это достаточно интересно, но ну, здесь пока вряд ли атака будет, но вот, может быть, перед судьбой Дулагу она будет, возможно, сейчас все будет зависеть от того, какая, в принципе, от скоростей двух болидов, от тактики, в принципе, Антон Плешков должен, я не знаю, может быть, конечно, не особо это принято, даже между напарниками, может быть, Юрий Воронов там помогал каким то подсказками, может быть, даже так называемые сетапы скидывал, а может быть и нет, может быть, Адонсан бы готовился, но в принципе... Нет, даже к Суббидулагу атаки не получилось. А Лешин пока... Подождите, это ведь не то, что я думал. И вновь... Вновь прошел, по-моему, уже на третий круг, вот если мне память не изменяет. Или на второй. Прошел Халашевский Илья Майсейва, но Илья Майсейв на этот раз уже... Совсем уже, можно сказать, убрался с его дороги. И вообще, я так понимаю, что по-прежнему Илья Майсейф... Да, в Мергули, О, простите, в Джунсао Он вообще выходит в траву. И, похоже, Илья Сейф вновь пришел на гонку просто для удовольствия. Это, собственно, то, для чего и надо собираться на подобные мероприятия. И, похоже, ну, даже на очки ему сегодня будет рассчитывать трудно, если он вообще доберется до финиша. Вот там на заднем плане интересная борьба, потому что там... Антон Плешков пытается вновь атаковать Кирилла Именина, и у него это пока не получается. Хотя, на этот раз он, в принципе, был ближе к своей цели, чем в прошлый раз. И, может быть, сейчас перед тюби будет атака. Вот здесь, может быть, воспользоваться слепстримом, хотя в 2008 году какой слепстрим? Но, тем не менее, слепстрим есть! И, но... Да, все таки все-таки на торможении Плешков сработал эффективнее. Хотя там даже в какой-то момент было казалось, что Уменин удержится. Однако вот сейчас у них на пути серьезное препятствие в лице Моисеева. И вот сейчас непонятно, что будет на самом деле. Сыграет ли очередную злую шутку с ними? Нет. Хотя места-то тоже. Да. Но здесь проблем не возникает, у обоих. А, Алеша, он позади них на трассе О, ну, Он тоже будет проходить Моисеева Таким образом, все пилоты, кроме самого Ильи Моисеева Обгонят на круг Илью Моисеева Ну, в принципе Вот такой вот каламбур а, Евгений Баринов по Отстал на самом деле сейчас От э, э, Дмитрия Загоройко Но на самом деле это не так важно Я вот поэтому заткнулся, потому что У нас Холошевский добрался до Ермакова И сейчас, видимо, будет такой Нет, посмотрите, Ермаков сам пропускает Ермаков сам пропускает, я в принципе не понимаю, зачем он это делает, потому что, э, ну, так вот говоря, я бы не сказал, что Ермаков за кого-то болеет в чемпионате, э, ну, кроме, конечно, команды Макларен, которая, в принципе, сейчас впереди, потому что там, если не память не изменяет, половиной очка в кубке конструкторов у Макларена и 136 половиной очков. В, у Феррари Но, в принципе, это же не Феррари Это Торророса Феррари Поэтому не, не вполне понятно, зачем он его пропустил Ну, с другой стороны, может быть, просто не хочет мешать Так как сам-то Ермаков уже, как мы говорили, едва ли поборется за титул а Вот, может быть, сейчас стоит вернуться к теме Алексея Ермакова а Что с ним... И, посмотрите, Илья Моисеев, мало того, что из Субиду Дулагу едва не потерял контроль над машиной Так он еще и без переднего спойлера Значит, он где-то потерял это, в принципе, значит... Ну, зато, с другой стороны, сейчас он, конечно, можно сказать, мобильная шикано но зато к концу круга он поедет в боксы. И вот, возвращаясь к теме, вот Баринов немножко вновь подсократил отставание, зато к Баринову сейчас приближается Холошевский. Вот что главное. И вот, возвращаясь к теме Алексея Ермакова, тут вообще-то можно сказать, что на прошлом этапе, во-первых, он стартовал с позиции ниже, чем должен был стартовать, исключительно по какой-то, я не знаю, случайной абсолютно ошибке, ну, легкой невнимательности Антона Плешкова, потому что на сессии Warmup сервер, а это как раз Антон Плешков и та, на той гонке сейчас, он должен расставлять пилотов в соответствии с результатной квалификацией. Наверное, просто что-то перепутал и поставил Ермакова чуть ниже. В принципе, это Ермакова не особо помешало. Ему помешало другое обстоятельство. Тоже, можно сказать, я задолжал объяснение в этом случае. Ну, там просто у Алексея Ермакова, когда он внезапно, прорвавшись, аж на второе место, начал пропускать пилотов, в итоге приехал, по-моему, на четвертом. А там просто возникла такая неприятность, что у него на провалился Кирилл Именин, он пропустил обратно Алешина. А Илья Моисеев выезжает из боксов. Там либо Моисеев был как-то замешан, либо Кирилл Именин тоже побывал на пидстопе. Так вот, про Ермакова. Так вот, там, значит, вот в устройстве, ну, руль, в принципе, к рулю, как известно, прилагаются и педаль и Вот педаль газа, нет, простите, тормоза, педаль тормоза просто заедала. Алексей Ермаков на торможении нажимал эту педаль, и она заедала в положении педаль в пол. Разумеется, машина ехала некоторое время просто на газе и тормозе одновременно. Разумеется, о какой скорости тут может идти речь. Но, правда, такие эти проблемы стали уже ближе к финишу не столь существенными. Это, это нет, это просто ошибка, никого он, естественно, на круг не пропускает. Холошински подбирается. А, это... Это не Халжевский, это Баринов прошел. Баринов прошел Тора Росса Дмитрий Загоруйко. В принципе, между ними было достаточно приличное расстояние. Наверное, Дмитрий Загоруйко где-то ошибся, потому что ну, не мог он просто за счет чистой скорости так быстро пропустить Евгения Баринова, так быстро позволить ему совершить обгон. Вот это настораживает. А Кирилл Эменин вновь впереди. Вновь впереди Александра Алешина. И тут уж какие-то... Так, а это что? Это все, ну это же просто невероятно. Это просто у меня нет слов. Это очередной дисконнект для Богдана Хлашевского. И это уже третий раз, начиная с этапа Китай-2004, который был, казалось бы, относительно недавно. И таким образом сейчас просто сокрушительный удар э, наносится для Хлашевскому в чемпионате пилотов, Потому что Юрий Воронов, который вон там промелькнул, хотя нет, это там был Плешков, но вот здесь Юрий Воронов получает замечательный шанс отыграть разом 10 очков и выйти в лидеры чемпионата. Таким образом, а, а Юрий Воронов это такой пилот, который скорее всего в такой ситуации победу не упустит. А, едва ли с ним сейчас что-то случится до финиша, до которого еще достаточно далеко. Таким образом, Юрий Воронов почти с. ну давайте так прикинем, с 80% вероятностью э, заезжает на пидстоп, но <соценно> заезжает на пидстоп он со 100% вероятностью. А со 80% вероятности он выигрывает эту гонку, и таким образом. Э, он ä, получит в свое распоряжение сразу 96 очков. А и так останется с 92. Таким образом, финиш, э, в, вообще финиш чемпионата гонка в Абу-Даби будет очень жаркой и, возможно, намного более интересной, чем э, в реальный гран-при Абу-Даби года. Но Юрий Воронов сейчас заехал в бокс, и он не лидер гонки после такого маневра, а в лидеры гонки выходят... Жиль Баринов. Невероятно, но факт. Евгений Баринов. Евгений Баринов на Вильям встаете в FW29 выходит в лидеры гонки. На втором месте Дмитрий Загоруйка, что, в принципе, ну достаточно... Неплохая для него позиция, на которой он, в принципе, был. Но, правда, был он там, как правило, на Феррари, а тут Торо Росса. Единственное, кстати, Торо Росса сейчас в команде... В принципе, Торо Росса бывший Минарде, в командном зачете есть за что бороться. Поэтому, в принципе, сейчас стоит Дмитрию Загородку немножко поднапрячься и выдать неплохую гонку. Потому что помочь команде он еще может. Холошевский теперь только, да, это до следующей гонки. Там он тоже будет за Торо Росса. Значит, Юрий Воронов после пидстопа третий, за ним Ермаков, но Ермакову, конечно, тоже еще предстоит пидстоп, да и всем остальным, в принципе, тоже. Прорвался Плешков обратно, прорвался, по-прежнему впереди Кирилл Иминин, а Кирилл Именин на, не... Именин на некоторое время обогнал Богданкова даже, но я подозреваю, что Богданков тоже заезжал на пидстоп, а Алеша, таким образом последний, почему? Да потому что у нас сошел Илья Моисеев. Ну что ж, с одной стороны печально, что ну, ему не удастся завершить гонку, но с другой стороны это в принципе не так уж и плохо, это может быть даже хорошо, почему? Да потому что он больше не будет мешать другим пилотам, Юрий Ворнов сейчас очень близко, даже несмотря на пит-стоп, и вообще, вы знаете, мне кажется по времени, что, вот сейчас я посмотрю, что прошло, у меня такое впечатление, что Юрий Ворнов пошел аж на три пит-стопа, Правда, неизвестно теперь, насколько пидстопов шел Холошевский, и непонятно, тоже из них все-таки было быстрее по чистой скорости, но, в принципе, раз он был способен обогнать, ну, что же, у нас тогда Холошевский тоже что-то на три пидстопа шел? Да, ну, нет, в принципе, он у нас любитель, можно, меньше числа пидстопов, но, впрочем, там мы это посмотрим. В принципе, он сильно быс был быстрее на квалификации, За ну, не сильно, но заметно. И... что? А Ермаков сейчас очень далеко, на самом деле, от Воронова, тут даже... Если бы он еще поехал на пидстоп намного позже, тут все равно ни о каких батаках речи бы даже бы не шло. За ним Алёшин. Такое впечатление, что у нас сразу несколько пилотов куда-то пропали. А, нет! Это. да, действительно. Потому что Ермаков! Ермаков, он едет позади и Богданкова, и Менина, и Плешкова, и.. Ну да, и Воронова. Видимо, он был тоже на пидстопе, потому что. Где-то мы это пропустили. А Воронов Воронов подобрался к Загоруйка. Хотя Загоруйка-то еще на пикстопе не был. И проходит пилот от Орароса Феррари. Но нет, атакует даже Контакт был. Контакт, но ну, правда, Контакт не в пользу Загоруйка. Хотя, по-моему, он его первым и организовал в каком-то смысле. И вот таким образом проходит. Плешков. Плешков получается пятый. Нет, четвертый, четвертый. Это же там Ермаков заехал на пидстоп, я забыл. А, посмотрите, Кирилл Именин подобрался к... А, нет, это Никита Богданков, который Именин, скорее всего, сам сейчас прошел. Это, скорее всего, был только что обгон. А, Кирилл... А, нет, это же... Это же Алексей Ермаков. Ну, и Александр Алешин, он сейчас что на трассе, зато восьмое, посмотрите, то, о чем я говорил. Флашевский сошел, и Алешин попал в очки. А Евгений Баринов все еще лидирует в гонке, но я все-таки думаю, что... Да, тем более, что сейчас Воронов вышел на второе место, и как он уже заметно отрывается от закоройка. И, скорее всего, как только Евгений Баринов поедет на пит-стоп, там он свое лидерство и потеряет. И вообще, да, сейчас он, скорее всего, лидирует в гонке виртуально, если мне позволить такое выражение. Потому что сейчас все-таки, наверное, истинные лизы гонки. Тем более, посмотрите, Воронов он же догоняет Барина. Он его догоняет. Поэтому сейчас весь вопрос как раз в этом. Сумеет ли Воронов обогнать Баринова до питстопа последнего, или же последний, то бишь Баринов, поедет в боксы первым. И не даст себе обогнать в чистой борьбе. Ну, в принципе, выход из Мергулио заходит Джунсао, и сейчас мы в принципе все это уже узнаем. Субито ду Арки Банкадас. Нет, в боксы не заезжает, в боксы не заезжает. Ну, с другой стороны, как близко Воронов уже. Так что там... Да, вот здесь даже с плана Воронова мы видели Барина. А, ну, Загоруйка, в принципе, тоже пока в боксы не спешит. А, поедет ли туда Антон Бешков? Ну, в принципе, он там был. Он мог изменить себе тактику, когда чинил а, передний спойлер. Менял носовой обтекатель. Ну, да, в принципе, он туда не заезжает. Вполне логично. И Богданков там был. Мы это уже так поняли. Потому что сначала достаточно провалился. А, там был и, походу, Алексей Ермаков. Ну, в общем-то, наверное, не так уж и интересно, был ли на пидстопе Алешин Но, в принципе, мне кажется, он там был Потому что в, одной из, в одном из эпизодов я, в принципе, по-моему, видел его Желтый ANG Renault R28 на пидстопе а, Ошибается на выходе с Ферадуры Дмитрий Загоройко Уходит на зону безопасности, но благо, что она там асфальтовая она-то Асфальтова, если не ошибаюсь, с 2003 -го года, ну, Гран-при Бразилии 2003 -го года, это вообще отдельная тема, в принципе, едва ли сейчас найдется такой человек, который не знает вообще, хотя бы, даже если он не видел гонку, хотя бы просто не знает, что там происходило, мне вот кажется, что Гермаков начинает догонять именина, в принципе, ему давно уже, нет, вот посмотрите, я говорил, что Алешан был на пистопе, может он там и был, но он вновь там заезжает, сюда заезжает, и, значит, после достаточно ну, недолго планового подстопа он вновь выезжает на трассу. В принципе. Он и так шел последним. Здесь еще Пилотов. Но в принципе, вот Баринов в бокса не заехал, но Ворнов еще можно. А, Ворнов, конечно, не так, как Дмитрий Загоруйко, но Баринов догоняет и.. В общем-то, Баринову рано или поздно придется столкнуться с неизбежным, а вот за счет пит-стопа сейчас и правда, вот Загоруйка ошибается на выходе с субер но он догоняет Алешин и скоро будет проходить его на круг. А, значит, у нас у нас Никита Богданков догоняет Антона Плешкова, тоже, кстати, совершает абсолютно аналогичную ошибку в субер и, значит, что получается? Получается, что он, несмотря на это, догоняет Антона Плешкова. Правда, Ферадурия далеко не по оптимальной траектории тоже выходит на асфальтовую зону безопасности. Однако Плешкова он догоняет. А это о чем говорит? Это говорит о том, что скоро здесь возможна борьба. Кирилл Именин пропустил вот такие Александра... Ой, простите, Алексея Ермакова, значит, но пропустил но его там явно не было. Просто представлен... Нет, это был не пидстоп, это именно был обгон. Так что пока у Фонды, будущего Брауна, дела не клеятся. Кстати, посмотрим, какое будет преимущество иметь Браун, потому что в принципе в следующей гонке там должен, по-моему, быть Илья Соболев в составе этой команды. Но здесь дела не клеятся И Кирилл Именин еще и в боксе завещает В принципе особого смысла в этом нет Но сейчас хочу попробовать вновь Как на прошлом этапе выступить с секундомером И попробовать посчитать пидстоп И пидстоп там также у Плешкова опасно пересекаются И у Баринова даже пидстоп Знаете, по моим прикидкам получилось 14 секунд, пидстоп достаточно долгий, но что самое интересное, намного дольше, чем у Евгения Баринова. И очень хотелось бы узнать причину, почему такой долгий пидстоп у Евгения Баринова, естественно, он сейчас много позиций за счет этого проиграет. Возможно, какая-то поломка или какое-то повреждение, которое чинили виртуальные механики Вильямса. А, о, какая обида. Алёшин сходит, и он еще и без переднего спойлера в боксах. Таким образом, у нас всего 7 машин на трассе, если мне сейчас, конечно, память не изменяет. Но, в принципе, мы можем это сейчас посчитать. Юрий Воронов вновь выходит лидеры. на этот раз, мне кажется, уже возможно окончательно. Дмитрий Загоруйко второй, он только сейчас выходит из Курва Дусол. А в то время, как Ермаку Воронов сейчас наверняка уже вышел из субит Дулагу двигаться к Ферадуре. Никита Богданков на третьем месте. В принципе, это очень неплохо. Плохо, хотя я был на втором, но э, учитывая, что, как правило, Никита Богданков нам несколько медленнее в гоночных условиях, чем в квалификационных, в принципе, сейчас все нормально. Однако и Алексей Ермаков там сзади, но, в принципе, борьба двух напарников, там уже, может быть, они как-то более мирным способом все это решат, возможно, все за них решат их тактики пидстопов. На пятом месте Антон Плешков, на шестом Кирилл Именин, и вот аж на седьмое место последний откатился Евгений Баринов, вот достаточно иронично, потому что... За счет какой-то возможной поломки, может быть, я не знаю, может быть, банально сломал спойлер на въезде в пит -Лэн. в принципе, это возможно. Мало того, что он откатывается с первой позиции на последнюю седьмую, так мы видели сейчас там еще и Воронов сзади. Воронов может пройти на круг уже. А, да, это Воронов, это Воронов, а не Плешков. Таким образом, вот, достаточно вот заминка некоторая, которая, мы, к сожалению, не знаем, в чем заключается. Таким образом, она стоит Евгению Барину достаточно много в этой гонке. С другой стороны, он достаточно быстро сегодня едет и еще сможет отыграться. С другой стороны, мы вспоминаем, что достаточно очень уж маленький у Евгения Баринова, как правило, процент гонок, в которых он доехал до финиша. И вообще, если мне память не изменяет, единственная гонка, где он доехал до финиша это Хоккенхайм 2001 года да и то, там на последних кругах просто страшные проблемы с тормозами и как, как правило, которые у него и возникают и за счет этого вообще не... ну просто из изображение дополз на этой гонке вот что будет здесь очень интересно в принципе Юрий Ворнов конечно догоняет его на круг, но не настолько чтобы говорить о какой-то вообще провальной скорости видимся, но... В принципе, догоняет. Это самое главное. Ну да, Никита Богдан... А, Никита Богданков второй! Он прошел Дмитрия Загоруйко. А Загоруйка проблемы потому что его догоняет Алексей Ермаков, а там и Антон Плешков еще. И вообще, вы знаете, друзья, я вам так скажу, что несмотря на то, что Гонка потеряла уже троих пилотов, ну, я, конечно, не хотел обижать в данной ситуации Июнь и умысила, но давайте скажем прямо двух с половиной пилотов Несмотря на это она очень интересная, друзья мои, вот что самое главное. Правда, все-таки может быть за счет каких-то дополнительных сходов она будет менее интересной в конце. У нас сейчас уже она зашла за отметку 1-3, но в принципе пока все достаточно гонка мне лично нравится. Потому что достаточно много обгонов, причем среди них немало обгонов чистых. То есть тех, которые случились, допустим, не за, не за счет того, что какая-то команда лучше провела пит стоп э, Да, там позади и Антон Плешков. Он, в принципе, подбирается и к Ермакову Но вот здесь это что, это был прогрев шин или просто не удержал машину? Ну, в принципе, иногда бывает, когда так вот просто случайное движение рулем И, казалось бы, напрямую, и машина идет э, немножко более нервно Ух, как красиво, красиво с заднего спойлера Первый поворот С. Дусен. Но да, Воронов-то там все ближе. Ну, в принципе, Ну, я думаю, все, что все-таки Евгений Баринов ускоро кого, кого Кирил Именин, то он сейчас догоняет. Так что недолго он, возможно, продержится на этом последнем месте. Да. И... Калашевский, естественно, сервер покинул. Ну, собственно, за счет этого не сошел. Илья их тоже не стал досматривать гонку, а вот Алеша он сейчас на сервере. Возможно, будет смотреть гонку, сообщать позиции на форум. Это в последнем гонке достаточно популярно. Тогда, если пилот сходит, он не оставляет серверс, э, остается на нем, и при этом открывая форум, форум, естественно, в Фокнет, э, и начинает туда писать другим, может быть, сошедшим, или просто людям, которым интересно. Вот, например, может быть, Алексей Апарин сейчас, в принципе, может быть, за счет этого следит за гонкой. Почему бы и нет? И а за счет этого сообщают позиции. Ну, конечно, они там не могут сообщить отрывы, но это только приблизительно. Потому что, ну откуда же они их знают. А, вы знаете, э, так, оппозиция, к слову, вот как-то сонборд камеры. как-то засмотрелся и э, с них не так заметно, кто на каких позициях. А, знаете, значит, Юри... Юрий Воронов первый лидирует по-прежнему. Никита Богданков второй, А, вот в чем дело. Вот в чем дело. Вы посмотрите. Никита Богданков, да, мы об этом уже говорили, но не только он, а Алексей Ермаков и Антон Плешков, и даже Кирилл Именин, и даже Евгений Баринов. Нет, такого просто быть не может, чтобы они все разом прошли Загоруйко. Дмитрий Загоройко. Дмитрий Загоройко прошел только Богданков, это опять же небольшая, такая, скажем, помарка, компьютерная ошибка, но Алексей Ермаков, надо сказать, все ближе. Алексей Ермаков все ближе, и, в принципе, Антон Плешков тоже не сильно отстает. Он даже не отстает, он приближается к этой группе. Поэтому сейчас Богданков, возможно... Нет, на самом деле, Богданков-то тут ни при чем. Он едет достаточно далеко. Вот Загоруйка, вот в нем то вся причина. Причина в том, что Ермаков и Плешков начинают его догонять. Кирилл Именин пока едет в одиночестве, но это достаточно... А, вот он и пропустил на круг Юрия Ворона. Я вот еще хотел, ну, немножко гадал, что случится раньше, пройдет ли Евгений Баринов именина, или... А возможно, вы знаете, возможно, Баринов правильно поступил, потому что он сейчас может, учитывая, пользоваться преимущественной скоростью, он может сейчас воспользоваться моментом, когда Воронов будет проходить именина, и за счет этого подобраться к именину еще ближе. Но проблема в том, что именин-то на самом деле не так уж и позволяет приблизиться Баринову, так что там, может быть, пока об огоне говорить рановато, и вот что мне интересно сейчас, это то, что, в принципе, э, во-первых, во Алексей Ермаков опять числится позади Антона Плешкова, несмотря на то, что мы видим по картинке, это бредятельно полнейшее. И еще один момент, то, что, допустим. Да, вот сейчас все нормально. И еще один момент, то, что сейчас Антон Плешков намного ближе к обгону Ермакова, чем Ермаков к обгону Загоройка. То есть Загоройка немножко активизировался. Это что, пропуск до. Да. Ну, я не знаю, просто может быть. Либо Ермаков осторожно сегодня всех решил пропускать с мотором Ferrari, либо.. Либо он просто не хочет, э, избегает контактной борьбы. В принципе, может быть, э, это логично, учитывая, что мы все-таки здесь говорим о самом стабильном пилоте чемпионата, заслуженно. Это просто вне обсуждения и сомнения. Uh, я к тому, что, возможно, он таким образом, uh, ну, мол, езжай, ты потом все равно сойдешь или uh, сломаешь спойлер, а я пройду дальше. Но, может быть, эта тактика разумна. Посмотрим, что впоследствии из этого выйдет. Юрий Воронов по-прежнему лидирует, Никита Богданков 2, Дмитрий Загоруйко, третий, четвертый, теперь уже Антон Плешков и Алексей Ермаков пятый. На шестом месте Кирилл Именин, в принципе, это не те его подвиги, как на Хунгаравинге. но, в принципе, тоже достаточно неплохая, и, что самое главное, пока что стабильная гонка. А... Ну и пока последний идет Евгений Баринов, и к Кириллу Именину, вопреки нашим ожиданиям, он пока не приближается. В целом, гонка за счет того, что длина круга маленькая, правда, дистанция большая, 71 круг, но тем не менее, дли маленькая длина круга и а, за счет вот этого всего, гонка у нас получается достаточно скоротечной. И плюс хорошая погода. Погода скорее соответствует реальному Гран-при-Бразилии 2007 -го года, а не 2008. Но это ведь тоже неплохо. Потому что, ну, в принципе, на такой трассе дождь приводит, может быть, к интересным гонкам, как, опять же, Бразилии 2003. Но печальным последствиям для некоторых пилотов, в принципе, я думаю, печальных последствий уже на сегодня достаточно. Уже хватает хотя бы того, что у нас один пилот, который был на втором месте в чемпионате, резко получает преимущество над другим. Ну, это, конечно, хорошо для интереса, но, в принципе, борьба, может быть, будет... Ну, посмотрим, в принципе, до абу еще... А, вообще, Дабу-Даби неделя, на самом деле, и там, ну, в общем-то, может быть достаточно интересно. Пилоты, в общем-то, могут присутствовать многие. В принципе, Александр Никишин мазмогу, планировал, может быть, проехать последнюю гонку, вернуться. А вот почему он ушел, на самом деле, не так давно, просто он в прошлой гонке не выступал. Вот, закончил пока выступление в 2006 году ну потому что он сказал ну конечно разные пилоты выражают разные мнения на этот счет он говорит что вот он приехал в четвертом в Монсе опять же далекий Монсе 1988 -го года приехал в четвертом ух выносит выносит в на выходе джунсау за горойка таким образом Антон Плешков сейчас очень сильно к нему приблизился ну так вот Никишин говорит, что вот он тогда приехал в четвертом и с тех пор ну, просто самые разнообразнейшие обстоятельства мешали ему проезжать на тех позициях, которых он, по его мнению, заслужил больше всего по своей реальной скорости. Ну, приезжал проезжал ниже или вообще сходил в гонках, говорит, а вот как Алексей Апарин ушел, но чемпионат говорит вообще испортил Ну, тут уж каждому свое мнение. и нет, такой же маневр, как у Воронова, у Киевского, не проходит, и, в общем-то, да, обозначил атаку, но завершить ее до конца не смог. Но выходит в Ферра слишком широко на асфальт. Дмитрий Загоруйка. Ну что ж, борьба двух команд с одинаковым двигателем. Этот Була у нас сегодня нет. У нас сегодня только Торо Росса, и то одна всего осталась. Это Дмитрий Загоруйка. Зато другая боролась за гонку и титул. Впрочем, Феррари тоже. В общем, битва Титанов с моторами Феррари. Моторы Феррари лучше. Ну нет, на самом деле, это весьма субъективно сейчас на самом деле было мнение, но. Эм, не будем дальше обсуждать этот вопрос, тем более, что э, в этом чемпионате всех болидов одинаковая э, физика поведения болида. И возможно повторная, повторная атака Там кто-то пешкова на этот раз в другом месте, на этот раз в первом повороте, но совершенно другую траекторию на этот раз избирает. Дмитрий Загоруйко, однако, это ему, не пох по похоже, не помогает. И Антон Плешков все-таки... А, и Но нет, не сдается Дмитрий Загоруйко. Попробует сейчас контратаковать напрямую перед Субиду Дулагу. И у него это пока что не получается, потому что Антон Плешков делает движение. Вообще-то, ну, нет, все-таки... Я бы это не назвал нарушением правил, все все в меру, но на грани просто. А, и таким образом Плешков пока что держится, но еще не все потеряно, потому что расстояние, ну... Нет, широко... Широковато. Да, выходит на асфальтовую зону безопасности. В Ферадуре эта скорость практически не добавляет. А, в общем-то, да, в Ферадуре есть некоторые проблемы с Загоруйка. И вот таким образом все-таки он пропускает. А, давайте еще раз... Посмотрим повтор обгона, ну не обгона, а вот всех этих действий в повороте, ну в первом, ВСБСН. Да, вот здесь уже у Плешкова преимущество в скорости. Казалось бы, сейчас он пойдет по внутренней траектории, но сам загорюка выходит на внутреннюю, и вот здесь Плешков, казалось бы, выходит вперед, совсем уже окончательно, но, да, здесь, а Дмитрий Загорюков вот здесь пытается контратаковать, но, в принципе, дальше мы все это уже видели, но вот здесь, да, с другой камерой с этой не видели, и вот здесь пытается, пытается, пытается Дмитрий Загородка свершить контратаку, но здесь это у него не получается, и вот уже вот здесь, конечно, вот этот, этот обгон уже полностью оформлен, можно сказать, и здесь уже Дмитрий Загородка ничего не может сделать. Ну вот и сейчас Антон Плешков продолжает движение впереди Дмитрия Загоруйка и это уже, по-моему, получается на третьем месте. Да, на третьем месте Антон Плешков. Таким образом, даже есть какие-то теоретические шансы у Феррари оформить дубль в этой гонке. Это, в принципе, то, чего не случалось. дайте ко мне сейчас, пожалуйста, подумать. Этого не случалось. Ну, в принципе, получается, да, это не случалось с Гран-при Франции 2002 года, более того, это первый дубль Феррари в, том, в этом чемпионате, в той гонке, и пока единственный дубль вообще какой-либо команды в чемпионате, то есть, а, а у нас, да, посмотрите, мои слова материализуются, потому что Богданков ездит в боксе, а это значит, что сейчас Пешков должен какое-то время выйти даже на второе место, даже на второе место, посчитаем, давайте, стоп, у Богданкова. При очень пришлось уже почти наверняка уже обогнал. 15 секунд у меня получилось по моим подсчетам. И пока мы смотрели за пидстопом, мы видели там... Было видно, как проехали вперед и Лешков, и Загоруйка. Так, передний спойлер на трассе. Передний спойлер на трассе. Вот только непонятно чей. Может быть, это до сих пор от Рено? От непосредственно на трассе все машины... У них спойлер присутствует. Невероятно на факт, но похоже, от Рено действительно остался спойлер. Да, это спойлер Рено, может быть, но ну, это, наверное, ошибка игры. Тот самый, который остался после аварии, непо непонятная Лешина, в связи который он зашел. Но, мне кажется, игра скоро его уберет, и мы больше не будем его увидеть. Скорее всего, сейчас он никаких препятствий игрокам не принесет, потому что, в принципе, в игре F1 Challenge проколы резины не предусмотрены. Они предусмотрены, если резина уже изношена просто... Не до невероятной степени там ну и то это скорее имитация прокола когда резина его просто вообще не держит ну а бабломки нет так что едва ли сейчас стоит беспокоиться об этом куске переднего антикрыла об этом элементе а, ну что ж вернемся собственно к позициям на трассе Антон Плешков второй по моему да, по идее, должен быть вторым, за Горойко, третий прямо за ним, но э, едва ли сейчас будет атаковать, и в целом пока что, правда, тут <coughs> все еще зависит от пидстопов, по-моему, э, на втором месте Плешков находится пока виртуально, но... В целом, может быть, что-то еще изменится. И можно сказать, что команда Ferrari идет на дубль, что сейчас крайне необходимо, если я имею в виду в плане борьбы в кубке конструкторов. Потому что отставания достаточно существенные. Больше того, что неплохо бы, чтобы и с Макларенами что-то случилось, но в принципе не будем этого желать. Вот Богданков, да, получается на четвертом месте, Ермаков на пятом, и. По очкам все-таки это не самые большие тогда будут потери позади них. Баринов, э, и, по, за ними Менин. И вот Алешин. Алешин э, в боксах э, мог быть восьмым, даже если бы просто ехал последним. Э, Воронов по-прежнему лидирует. В принципе, здесь ничего не происходит достаточно далеко. Э, вот разве что Загоруйка и... Плешков рядом и... В Дулагу едва на торможении не ошибается. Это на самом деле опасно, потому что там... Один из... Ну, достаточно высокая скорость, едва ли не самая максимальная на трассе, но ну, кроме прямой. Никита Богданков, в общем-то, не так уж и далеко, но, тем не менее, далековато. Еще дальше Алексей Ермаков. Так что здесь как бы особой борьбы нет. Вот разве что Евгений Баринов был достаточно быстр и в целом несмотря на то, что он тоже далековато от Ермакова, вот здесь мы все-таки можем говорить о том, что здесь догоняет Евгений Ермакова. Ну, в принципе, скорее всего, так и происходит. Я вам сейчас не могу этого точно сказать, но, по идее, должно все сейчас развиваться в таком ключе. И возможно здесь скоро будет борьба. Именин далеко, именин достаточно далеко. И возможно будет дальше фигурировать только как круговой. Но, впрочем, еще все может измениться. Юрий Воронов, это он сейчас где? А, это он подходит к Катавеллу. Ну да, все правильно. В общем-то, уверенно лидирует. Едва ли, как я уже говорил, что-то может ему сейчас помешать выиграть эту гонку. Поэтому, в общем, ну так вот ради чистого разнообразия предлагаю вам сейчас посмотреть полный круг онборд камеры вот здесь выход на главную стартовую прямую, хотя прямой это можно нажать э, с натяжкой, вот разве что здесь по-настоящему прямой участок. Э, самая высокая максимальная скорость, приблизительно от 300 до 320, в зависимости от настройки. Первый поворот, э, связка Эзотусена. Э, вот здесь достаточно опасное место в дождь, э, Курва Дусол. Э, в 2003 году очень много здесь было аварий, широко выходит, но в принципе это не, не, не очень опасно. Также достаточно длинная прямая и поворот субиту Дулагу. В 2009 году здесь, если помните, очень интересные события были. И идет дальше подъем к Ферадуре. Далее следуют два таких очень коварных поворота, которые очень часто новички корят просто за то как они контрастируют с остальным районом трассы. Ну, в общем-то, это достаточно, может быть, справедливо. Далее Катавелла. И два знаменитых поворота, знаменитых погонки 2008 -го года. Это Мергулио и Джунсао, где решился, в общем-то, вопрос о титуле именно здесь, вот здесь Джунсао, Глока обошел Льюис Хэмилтон. И начинается подъем. С дугами сначала Суббитуду Боксес, потом Арки Банкадос. И э, вот это как раз здесь. И, собственно, мы опять возвращаемся на стартовую прямую. Очередной круг проделан Юрием Ворговым. Обломок, кстати, до сих пор валяется. Кстати, вот, да, обломок там до сих пор присутствует. Плешков все еще на втором месте. Сзади за горюком мы не наблюдаем. А это говорит о чем? О том, что Плешков отрывается. Возможно, сейчас в его баке меньше топлива. Может быть, после пидстопа они вновь поменяются местами. Peppermint. Возможно, ух, как в зону безопасности из Мергули выносят Никиту Богданкова. Но, в принципе, машину держит под контролем, свой Макларен МП423. И вот Пост решил задержаться, может быть, боксы? Нет. Ну, в принципе, сейчас, по-моему, и нет какой-то в этом особой необходимости. по прежнему... Пока нет. Пока все-таки нельзя сказать, догоняет ли Баринов Ермакова. Но в целом мы будем за этим следить. Конечно же, сколько у нас осталось до конца гонки. Ну, в общем-то, подходим к отметке 2 трети. Подходим напрямую. А вы знаете, по-моему, там кто-то впереди есть. И может быть я был неправ, когда говорил, что еще пока ничего не ясно. Может быть, все очень даже ясно. Да, посмотрите, где Ермаков. Вот уже и Баринов позади него. Так, а... Значит, у нас какая-то опять ошибка У нас сейчас Загоруйка числится седьмым и... Нет, шестым и предпоследним в гонке Но, в принципе, на пидстоп-то он не заезжал Да даже если бы заехал, он не должен был так много проиграть Да, все правильно, ошибка Очередная по-прежнему загоройка третий И как его выходит, выносит на выходе с Джун и... Но это, в принципе, ему не мешает Разве что только небольшая потеря темпа Но он продолжает проигрывать Антону Плешкову. Достаточно, кстати, серьезно. За всего за несколько кругов достаточно сильно Антон оторвался. Но опять же, это может быть обусловлено разницей топлива в баках. Это то, к чему мы, в принципе, будем постепенно отвыкать, наблюдая за реальным сезоном Формулы-1 2010 года. Но здесь это пока все еще присутствует, как и в следующей гонке. А, да, под... хотя вот здесь на этой прямой судить сложно. Сейчас посмотрим опять же с камеры. Евгения Баринова. Нет, на этом круге отрыв немножко увеличился. На этом круге смог немножко где-то до полсекунды отыграть Алексей Ермаков, потому что круг назад расстояние было немножко все же поменьше. На самом деле от Баринова не так далеко Кирилл Именин, может быть он еще скажет свое слово в этой гонке, но в целом пока стабильно идет лишь на 2 очка это минимум возможного сегодня в этой гонке при нынешних обстоятельствах Поедет ли сейчас пешком в боксы? Нет, вот здесь такая вот ограничительная линия для заезда, она такая обманчиво расположена, что пилот может на нее заехать и как будто бы ездит в но на самом деле едет дальше по прямой. Вот так, ну это в принципе особенность трассы. Вот там позади уже и Богданков маячит, но в принципе это на прямой. Может быть в поворотах дело все стоит далеко не так. В целом в целом Никита Богданков должен быть быстрее, все-таки второе место в квалификации. Вот здесь была такая маленькая точка красная, вы вряд ли видели. Тора Росса впереди Макларена. Кстати, <смех> что интересно, Тора Росса это фактически Феттеля. А здесь Макларен Хэмилтона. Так что, вот такая вот ирония. Вновь немного отыграл Баринов. Немного. В принципе, сейчас вот можно сделать вывод, что отрыв примерно точно такой же, как... Примерно точно такой же Вот для чего я договорился и В целом отрыв такой же, как между э, Загоруйка и Богданковым Есть он только пока отрыв между двумя напарниками По Макларну, но думаю в этом нет Какой-то особой проблемы а, И все-таки дальше Тут отрывы не такие И вот мне сейчас интересно, нет ли там позади Что-то там красное я видел, по-моему какая-то Из Феррари догоняет Да, однозначно, Феррари там есть Вот только кто это? Это, конечно, Воронов воронов а Плешков нет это Дусена и Курва Дусол те повороты, которые нельзя пройти, если заезжал перед этим в боксы, значит, собственно, Плешков там и не присутствовал. У Богданков вообще серьезно догоняет сейчас. Да, мое предположение оказалось верным, он очень Ну, не то, чтобы прям вот такими уж прям. Семимильными шагами, но приближается намного-много, сильно приближается к э, Загоройку. А тот еще и ошибся, выходя из Суббидуагу, но, в принципе, Богданков совершил аналогичную ошибку. И здесь, на этой камере, вообще уже нет практически никакого отрыва. И Евгений Баринов тоже приблизился, вот что интересно. Правда, не настолько. Э, так, это... Нет, это Катавела, Мергуля, Джунсау. Нет, вот здесь сейчас самая интересная борьба, потому что догоняет, догоняет Никита Богданков второго, ну теперь наверное уже все-таки первого пилота команды Торероса Хэмилтон будет проходить Феттеля, ну по сути так. На самом деле, конечно, и Дмитрий Загоруйко это все-таки не Себастьян Феттель и я говорю сейчас в плане, скажем так, возможностей и умения пилотирования. В плане тех мест, до которых пилоты борются Ну и Никита Богданков, естественно, тоже не Льюис Хэмилтон, однако догоняет Хотя, если опять же проводить по аналогии, все должно быть наоборот Но это все-таки нереальная Формула-1, это ВФОК Бэппин Хистори И физика здесь, впрочем, всех одинаковая Какое преимущество напрямую? Вот, значит, где выигрывает Никита Богданков Значит, Макларен быстрее напрямую... Ага, вот через круг спустя вновь ошибся Дмитрий Загорюк в Субиду-Дулагу. А вот, значит, Ферадурий... Нет, Ферадурова проходит правильно, но вот Кита Богданков в Субиду-Дулагу не ошибался. И здесь, нет, перетормаживает неправильная траектория. В принципе, Дмитрий Загорюк тоже не идеально прошел. И вот здесь... Борьба, борьба. Пока что не может приблизиться на расстоянии атаки. Но, возможно, с кругом спустя здесь уже все решится. Евгений Баринов не столь успешен в своих атаках. Вот еще раз поедет Леплешко в боксы. Да, он это делает. Он это делает. А значит, сейчас между Загоруйкой и Богданковым борьба за второе место. Правда, вот здесь вот опровергается немного мои слова о преимуществе напрямой. А вот и нет. Вот здесь он... Вот здесь он просто с семимильными шагами выступает. и Пройдет ли? Нет. Ух, едва не было контакта. Даже предпочел еще сильнее затормозить Богданков, дабы избежать столкновения. Правда, там выносят... На внешнюю сторону, в вест -Дусена... Ой, это, простите, это был, конечно, солнечный поворот, да. А вот сейчас наоборот, уже... Только Богданкова выносит... Да, Плешков возвращается в четвертом, но впереди Алексей Ермакова, соответственно, и впереди Баринова. Баринов перестал сокращать отрыв. И пока к Ермакову не приближается, между ними стабильно держится. Так, но здесь вот и Богданков тоже не особо преуспевает в своих атаках. Пока что. Может быть, на прошлом круге он немножко завалил выход из Джун Сао, раз ä, поначалу напрямую был не столь успешен, вот сейчас мы над этим ä, пронаблюдаем вот здесь, да, здесь опять же медленных поворотов все-таки преимуществует Зугоруйка между прочим, несмотря на то, что достаточно интересная гонка и в целом-то вот сейчас может быть повторная атака нет, загоруйка сразу избирает внутреннюю траекторию и едва не выносит выносит, вот, вот, вот вот почему, в принципе, в большинстве случаев... В большинстве лишь случаев не стоит здесь атаковать по внешней траектории. Плешков... Нет, он не испытывает каких-то проблем со стороны Ермакова, потому что Ермаков его не может атаковать. Вот. Где там Баринов по сравнению с Ермаковым? Вот это тоже вопрос. Да, в принципе, там же, где и был, ничего не изменилось. А, ух ты! Ух ты! Да, видимо, он прямо на ходу принял решение именец заехать в боксы. Можно сейчас попробовать посчитать пидстоп? Ну, у вашего покорного слуги получилось примерно 16 секунд. Я вообще так, знаете, шепотом считал, вы, может, даже что-то что услышали. Не знаю. Ну что ж, последняя гонка Honda, последняя гонка двигателя Honda, далее следующая рекарнация это Браун Гран При, может быть, будет весьма успешнее, чем это. Хотя, в принципе, в 2006 году, ну, знаете, 2006-й, ох, Богданков подобрался. Богданков на этот раз смог обратно сократить то отставание, которое он получил, ошибившись в первом повороте, и на этот раз он пройдет, скорее всего, нет, Загоройка контактно сопротивлялся. Если мне позволить такое выражение, но здесь он, а, видимо, ошибся и был опять контакт. У-у-у, совсем уж грубо. Ух как! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот за это можно и протест подать на самом деле. И ну, Феррадури машину повело, развернуло, бросило в неуправляемый занос и со всей скоростью бросило об стену. И что? Ну, во-первых, сейчас и Богданкова пройдут Плешков, Ермаков, Баринов, может быть даже Именин. И еще. Ух, как едва не помешал. Но самое главное, что сейчас. На пит-стоп придется ехать для ремонта машины, которая может затянуться там явно. Не ограничится делом лишь поломка переднего спойлера. Вы знаете, вот сейчас давайте посмотрим, получится ли ремонт вообще. Что вот сейчас, ух, из задней спойлера Вот это, знаете, такая ошибка Примерно такая, которую совершил Ника Росберков на гран-при э, Бразилии 2006 года И Баринов следом за Богданковым Выезжает, но здесь, в принципе, не стоит вопрос О том, кто выйдет раньше Потому что уж теперь-то Очень долгий ремонт предстоит Богданкову Где-то 17-18 секунд, вообще какие-то долгие пидстопы, ну естественно, у э, Богданкова пидстоп намного дольше, ремонт продолжается э, Да, его даже Кирилл Именин сейчас обгонит, в принципе, это достаточно логично э, Таким образом, Дмитрий Загоройко пока что закрепляется на втором месте э, Неизвестно, поедет ли он еще в боксы до конца гонки, в принципе, ну, в принципе, не так уж много осталось Вряд ли он это будет делать Таким образом на четвертом место проходит Ермаков На пятом Евгений Баринов На шестом Кирилл Именин И вот только сейчас покидает своих механиков Виртуальных Никита Богданков Таким образом Вот мы говорили что-то должно случиться с Маклареном И это случилось Возможно для кого-то к счастью Для кого-то к сожалению Но тут уж мы имеем то что имеем Значит, что интересно, вся тройка на моторах Феррари при равной физике не имеет никакого значения, но, может быть, так вот просто, ради интереса. Лишь затем Макларен, Мерседес, Ермакова, Вильямс, Тойота, FW29, ну, вроде бы, да, я не мог напутать, вроде бы, 29 -е. Это у Евгения Баринова, и Кирилл Именин. На последнем месте теперь Богданков. Ну, в принципе, седьмое место 2 очка. А... Ну что ж, вообще второе место для Тора Росса это тоже хорошо, учитывая, что его заработает, получается теперь Загоруйка, а не Флашевский. То есть, можно сказать, потери в чисто командном зачете минимизированы, учитывая, как быстро Воронов, в принципе, это то, что надо. А вообще... Я вот, по-моему, хотел бы это сказать, но что-то меня, по-моему, прервало. А, из Загоройка в боксах. Вот, вот что интересно. Значит, нет, значит, Плешков будет вторым. Значит, Значит, дубль будет у Феррари, получается. Пока все идет к тому, вообще-то. Так. Да, пока все идет к тому. А -а -а -а -а. Ермаков выходит на третье место, вот что плохо. Ну, естественно, плохо для Загорюка. Нет, я говорил о минимизации потерь, здесь ничего такого не будет. Даже сейчас, ну, я не знаю, Баринов успеет ли. Баринова сегодня подводят достаточно долгие, на мой взгляд, пидстопы. А, это что? Это... Это Воронов на круг проходит, получается. Да. Это Воронов проходит на круг. Значит, у нас, получается... Все в круге позади, получается, кроме Плешкова. Это значит, что лишь двойка, вот эта пара, Феррари, лишь напарник Плешков, напарник Ворного в одном круге от своего напарника, все остальные позади. Правда, тут у меня такое впечатление, что Загоруйка стремится еще и вернуться в этот круг. Я не понимаю, зачем он это делает, и что самое главное, он это действительно делает, потому что... Воронов там то ли ошибся, то ли реально понял его намерение и решил не мешать. Ну а теперь все болиды с мотором Ferrari уже в одном круге, не только два, две болиды с Кудрии старшей. И, в общем-то, мне непонятно малость поведения тут в данном случае. И тем не менее, посмотрите, может быть сейчас темп почему-то у Воронова замедляется... Может быть уже с резины что-то не в порядке пора ехать в боксы. В принципе, Воронов уже совершил два питстопа, а может быть даже уже и три. Но не меньше одного, вот что самое главное. То есть не меньше двух. Не меньше двух питстопов. И, возможно, ему еще предстоит третий. Либо третий уже был, а я это попустил. В принципе, вот если он был недавно, то это логично, потому что. Это логично, потому что.. В принципе, если он сейчас, э, баки заполнены, ну, относительно до финиша, то э, загоруйка, в принципе, может сейчас обгонять. Тем более, на он в последнее время не был. А, знаете, друзья, вот, э, когда был ремонт Богданкова, тогда мы... Я вообще-то хотел бы вам показать повтор, как э, загоруйка вынес Никиту Богданкова. Так что давайте мы сейчас прервемся для того, чтобы посмотреть этот повтор. А вот повтор, это с задней камеры Дмитрия Загоруйко, но вот здесь, в принципе, мало что видно, но, в принципе, мы увидим, как... Да, вот здесь есть контакт, и... да, вот полет в стену. Ну что, достаточно грубо, может быть, есть основание, ну, точнее, основания для протеста, есть в любом случае, а вот будет ли какие-то Бугданков подавать, он, в принципе, может быть, захочет, а может быть, не захочет его подавать, посмотрим, посмотрим с его камеры. А вот здесь начинается все В Субигудлагу Казалось бы проходит, но Вот контакт допускает Дмитрий Загоруйка, За счет него он выходит на траву Вот в чем дело а Нет перейдем антикрыла, но это как всегда ошибка игры И вот здесь вновь пытается пройти Однако даже уходит совсем зеркало Да, совсем это уже был И, ну, в принципе, друзья, если вы вот Заглянули в правое зеркало У Никиты Богданкова То вы все поняли Он уже практи практически совсем прошел Загоруйка. И это был удар в заднюю часть. Не боковой удар, не скользящий, а именно в заднюю часть. Фронт. Ну, да, для Загоруйка это был просто фронтовой удар. Ну, дальше, в принципе, мы уже все видели. Вернемся к гонке. А, вновь Юрий Воронов приблизился обратно к Дмитрию Загоруйко. И, возможно, ему все-таки придется обойти его на круг. Так что это, наверное, уже неизбежно. Антон Брешков догоняет на круг Никита Богданкова. Но, в принципе, сейчас у Богданкова машина целая, думаю, с этим не будет проблем. А, да, третьим по-прежнему Дмитрий Загоройко. И вновь обратно к нему приближается Воронов. Тут, в принципе, пора бы уже, наверное, все-таки сдаться и на круг-то пропустить. Все равно даже он на выходе с Ферадуры на, асфальт вноси, на асфальтовую зону безопасности выносила Юрия Воронова. Но, в принципе, сейчас смысла сопротивляться-то особого нет. Не знаю, может быть, просто из принципа не хочет уступать. А, ну да, мы просмотрели, к сожалению, этот момент, но Плешков без проблем обошел Богданкова, как я, в принципе, и предполагал. И, а, похоже, следующий пилот, это, ну, это на самом деле еще не скоро, просто до конца гонки, возможно, еще Кирилла Именина придется пройти Антона Плешкова. Да, вот мы уже видим, как далеко Антон Плешков, то есть здесь преимущество Феррайна в очевидно, в чистой скорости, но с другой стороны не будем забывать, что э, совсем недавно мы только что смотрели повтор, Богданков пережил аварию, перенес точнее, и э, в целом едва ли абсолютно все сломанные части машины могли починить виртуальные механики, в конце концов, для полного ремонта, там может быть... Да полный ремонт в условиях простого пидстопа может быть, был и невозможен. В принципе, такое бывает, когда чинят не все. Вот Воронов выезжает с третьего пидстопа. Значит, вот сейчас это был третий пит-стоп. И таким образом... Но он даже не теряет лидерство и даже не пропускает Плешкова. Ну, просто Плешкова стало еще меньше шансов быть а, пройденным на круг. Это, а у Загоройка таких шансов тоже стало намного меньше. Ермаков в принципе Вообще-то Ермаков тоже мог Они могли остаться в одном круге Не знаю, если честно Может быть там кто-то уже и на два круга был Тяжело это сейчас очень все Измерить на самом деле Но в принципе гонка приближается к синологическому завершению Борьбы почти нет Скорее всего все на, этих, на своих позициях и останутся Вот что мы здесь имеем По времени. Меньше одной пятой, на самом деле, так что скоро уже финиш. Вот все равно некоторые пилоты, может быть, едут прямо по этому антикрылу, а некоторые предпочитают объезжать. А может быть, вообще мы его с вами только видим, и на самом деле в процессе гонки, может быть, там этого всего не было. На самом деле, не могу точно сказать, вашего покорного слуги там на тот момент уже не было. В общем-то... А, ну, с камеры Баринова, ну да, там, в принципе, все такое же застарение, ничего толком не изменилось. Хотя, в принципе, если Евгений немножко прибавит в темпе, может быть какие-то атаки еще возможны. Почему нет? Мы, в общем-то, к этому еще вернемся. А Богданков по-прежнему позади именина и вряд ли у него уже получится произвести какие-то атакующие действия. Дмитрий Загоруйко, в принципе, сейчас. Нет, он медленнее Плешкова. И, собственно, здесь тоже каком то Даже не то чтобы атаках, даже просто про говорить не приходится. Но в целом третье место тоже это неплохо. Да, видимо, речь пока именно третьем месте для загорыка Ну, неплохо тоже можно все-таки вернуться к тому разговору о минимизации потерь. В принципе, здесь все нормально. От четвертых Ермаков это тоже, в принципе, неплохо. Конечно, проиграют очки в кубке конструкторов, но не так много, как можно было бы проиграть. Какие-то очки спасаются, и все равно. А, нет, посмотрите, Баринов-то приближается. Вот оно что. Значит, либо он стал ехать быстрее, либо Ермаков стал терять в темпе. Вот здесь над этим стоит понаблюдать там опа странно, в ферадуре как-то в ферадуре для входа в нее конечно стоит бросать газ но чтобы прям откровенно нажимать на тормоз э, мне показалось что не паринов на тормоз сейчас очень даже нажимал но в принципе я не знаю может быть он подумал что войдет слишком быстрее в этот поворот чем ермаков и там мог, могло все закончиться контактом но зато потерял время за счет такой вот осторожности. Может быть сейчас напрямой наверстает, может быть быстрее напрямой. По крайней мере сложилось такое впечатление напрямой между Курву Дусол и Субиду... На самом деле у этих... Опа, контакт со стеной. Субиду на самом деле в этих поворотах бразильских такие названия, что иногда просто можно запутаться. Ну... В принципе, сориентировался. И вот здесь приближается, приближается. Вот сейчас посмотрим, может быть, как раз всю Может быть, повторная попытка атаки. По крайней мере, здесь преимущество напрямую действительно имеет. И... Проходит, да. Хотя нет, будет сопротивляться, будет сопротивляться Ермаков. Но Нет. Попытался провести контратаку, а, но ничего из этого не вышло. Таким образом, он теряет одну позицию. Но, в принципе, между ними, пока. Да, Евгений Байден пока не отрывается. В принципе, что-нибудь еще может случиться. Там, по-моему, сзади Феррари. А, опа. Что, проблемы у Кирилла Имейна? Да, нет. В принципе, все пока выглядит нормально. Мы вернемся. Сюда он по какой-то необъяснимой причине затормозил. Ну, с другой стороны, вы знаете, все таки живой человек сидит дома перед компьютером за рулем или клавиатурой. Может быть, просто там что-то случилось, и вынужден был отвлечься от пилотажа. Ну, в принципе, бывает такое иногда. Посмотрим. Но время он потерял. Я не знаю, у кого бы он тогда мог догнать, но... В принципе, так вот, если что, время потеряно. Да, Баринов окончательно обогнал Ермакова. Скорее всего, тут уже вряд ли что-то изменится. Если, конечно, Баринов не сойдет, потому что, в принципе, мы помним, что идеально чисто законченных гонок у него пока не было. Даже в Хакинхайме, как я вам уже говорил, это был не совсем ровный финиш. Но, в принципе, почему бы, наконец, Баринову и не научиться финишировать? Почему нет? Запросто... Решить проблемы, которые Мешали ему Это все достаточно В принципе, возможно сделать Ну что ж, Феррари идет на дубль Подождите, опять ошибка. Да, только что Баринов был третьим по компьютеру. И опять Загорюкова возвращается на свое законное третье место. Четвертый тогда Баринов. Кстати, вот в Хокенхайме, вот я говорил, не совсем ровный финиш. Баринов там как раз финишировал на четвертом месте. И, возможно, если он сейчас сделает, то, несмотря на аналогичный четвертый результат, это будет его лучшей гонкой, потому что... Лучшим результатом, потому что здесь он как-то, я не знаю, более ровный, более заслуженный. Ну, хотя, кому как. А, так, что у нас здесь, здесь у нас Кирилл и Менин а, так, заканчивает очередной круг воронов, идет на следующий а, что у нас там в уголках нет, пока каких-либо там, например пред предпоследних кругах, говорит, не приходится круги последние наверняка там есть 71 круг, ну наверняка за, осталось меньше 10 кругов но, а, это пока что не самые последние круги мне ну, почему-то кажется, сейчас по прохождению Вот только что мы видели этот сектор санборд камеры Плешкова Мне кажется, все-таки сейчас загоройка идет немножко побыстрее Но догнать-то он не успеет А может быть, просто почуял а, возможность а, того, что его догонит Баринов Может быть, сейчас Баринов а, идет, в принципе, быстрее загоройка И Дмитрию пришлось активизироваться, дабы все-таки до финиша удержать позицию а, Подиумную, между прочим Борьба за подиум, возможно, и вот к чему а, да, Лёшин все еще следит за гонкой, видимо. А, Воронов выходит в Джунсау, заканчивает очередной круг. Там кто-то впереди него маячит. А, По-моему, Макларен. Макларен, ну, Богданкова он обгонял недавно, но ну, сейчас посмотрим. А, да, это Ермаков и Баринов. Таким образом, он их будет проходить на круг. Первый или второй, без понятия, я, если честно, потому что я за этим, по ходу гонки не следил. А почему позади Ермакова Мини? А, ну правильно, там же нет Богданков же сейчас на последнем месте. Да, все правильно, в принципе. В принципе, здесь все правильно. Да, Феррари сейчас, возможно, идет на Дубль, который... Последний раз был в маникюре. А, ну, здесь главное сейчас на самом деле не сглазить. Вот там... Ух ты, загоройка опять позади Вороново. Или это Макларен? Да, это Макларен, Макларен... Ну, не Ермакова. Да, Макларен, Богданкова и... Просто как к нему приблизился и будет проходить на круг. Ух ты! Есть контакт это об стену. Я не понимаю, как и зачем такой контакт был сделан. Потеря переднего антикрыла и... В общем, решил притормозить, чтобы не потерять контроль над машиной и пропустить загоройка. Но, в принципе, это очередной визит бокса, очередной ремонт и окончательное закрепление на последнем месте, если вообще финиширует. На последнем седьмом месте Юрий Воронов обошел на круг Ермакова. Опа! Кирилл Именин на выходе с Джун ошибается, выходит на траву и продолжает движение. Может быть, проблемы с резиной, или банально перетормозил. Ну, тут всякое может быть. Никита Богданков продолжает движение к боксам. Кому-то он там сейчас будет мешать. По-моему, там был Вильямс. А нет, это Дмитрий Загоруйко. По-моему, Дмитрий Загоруйко. Но, в принципе, не важно. Я думаю, мешать он там, на самом деле, по-настоящему не будет. Сейчас посмотрим. Нет, там был Вильямс, но этот Вильямс еще не настолько приблизился. Это с камеры Евгения Баринова А, так он Ермакова прошел. А, ту, извините, простите, пожалуйста, я совсем забыл, что мы, в принципе, это видели Действительно, был такой момент Да, Богданков заезжает в боксы его там напарник в том числе на круг проходит. Так что здесь уже, в принципе, с этим все логично и понятно. Вот, да. Вот за счет этих двух недавних маленьких таких инцидентов. Когда вылетал Джинсао, перед Дулагу -Ду тормозил. Вот за счет всего этого именина догнал Антон Плешков. Так что.. Скоро Антону предстоит об круг Богданков э Не, на этот раз был намного быстрее Питсток, видимо, на предыдущем Там и топливо дозалило, и резину поменял а здесь, видимо, только ремонт переднего антикрыла а, Но, в принципе, это сейчас мало что меняет Выигрывать уже, на самом деле, практически нечего а Юрий Борнов Летит к уверенной победе Даже с тремя питстоками он сегодня наглого Быстрее всех, кроме, возможно, Калашевского а, Между прочим, у последнего До сих пор рекорд кругов Гонки, который был поставлен еще в начале, еще, возможно, даже с каким-то количеством топлива. Но, впрочем, мы тактику не знаем, так как она еще до схода была поломана вот тем инцидентом с Моисеевым. Но, в принципе, я так думаю, что финиш чемпионата у нас будет крайне интересным, потому что... Воронову достаточно приехать просто впереди Флашевского или даже позади, смотря на сколько позиций, а Флашевскому надо отыгрывать 4 очка. И еще больше, но там в принципе зависит, потому что даже сейчас Воронов выигрывает это будет его, если я не ошибаюсь, то 4 ну в крайнем случае 5 победа, в то время как у Флашевского их уже 6, тоже, если я не ошибаюсь. Так что, в принципе, давайте посчитаем. Холошевский это Доннингтон, потом это Херес, Буэнос-Айрес, далее это Альберт Парк, США и Нюрнбург Кринг предыдущий этап. Да, логично, 6 побед, что у Ворона, у Ворона, в активе имеются. Значит, Имала, Северстоун, Потом, естественно, Франция. После Франции там уже был Хунгара ринг Таким образом, да, действительно, получается, что сейчас только Юрий Воронов идет на пятую победу в чемпионате, а у Хлашевского даже после этого будет на одну больше. Так что при равенстве очков, в принципе... Будет выигрывать тогда Холошевский. Это я просто считаю комбинациям, которые могут возникнуть на следующем этапе. Барьи за титул. В кубке конструкторов все намного проще. 154. А, ну, я, правда, сейчас не смогу, наверное. <laughs> я не калькулятор. Вряд ли сейчас смогу посчитать точно, сколько будет вот после такого финиша. Тем более, еще не все. Но имени на разворачивать. И есть контакт. Вот это плохо. Вот это на самом деле очень плохо, потому что Именин был круговым. Но, ну, в принципе, вы сейчас сами все видели. И вот я не знаю, может быть, сейчас кто-то из-за скоротечности момента не понял, в чем сейчас виноват Именин. А вот я вам сейчас, когда все закончится, предлагаю посмотреть повтор. И там мы я вам, в принципе, покажу, что не так сделал Кирилл Именин. В принципе, там даже в рекламе есть такой пункт, который предусматривает его действия. В таком случае... Самое главное, по-моему, в бокс не поехал Нет, поехал, конечно, без переднего антикрыла Ну что ж, я так понимаю, свершившийся факт Это то, что Загоруйка теперь выходит на второе место Да, так и есть И даже... Ой-ой-ой-ой, даже Ермаков успеет И даже Баринов А, кстати, а Ермаков опять впереди Баринова Вот что интересно Да, Ермаков проходит Пройдет ли Баринов? Вот Баринов не пройдет, скорее всего А учитывая, в принципе... А, Баринов еще и разворачивает Вест Дуссена, так что... Точнее, просто выносит на трассу. А, так что непосредственно на трассе даже Кирилл Именин успевает выйти впереди. А, ну что ж, мы, в принципе, узнали. Значит, расклад теперь такой. Дублей у Феррари не будет. Юрий Воронов пытается по-прежнему пройти на кромс который идет на втором месте. А, на третьем месте Ермаков. На четвертом теперь только Плешков. На пятом Баринов. На шестом Кирилл Именин так и остался. И седьмой это Никита Богданков. Теперь я предлагаю вам посмотреть повтор, что там случилось между Плешковым и Кириллом Именином. Итак, вот что сделал Кирилл Именин. Вот он подходит к джунсаву. За счет какого-то неправильного... А да, вот, вот здесь его просто банально разворачивает. И вместо того, чтобы остановиться и подождать, он начинает движение вперед и выбивает Антона Плешкова. Стоило просто остановиться, подождать пока сзади присутствующий... А он, мне кажется, не мог не видеть, что Плешков там сзади присутствует. Он должен был подождать, пока Плешков проедет, и уже там спокойно начинать э, движение, э, движение, чтобы выйти из вот этого развернутого положения после разворота. Но вот итог испортил губу себе и Плешкова. Ну, себе гонку испортил это, знаете ли, еще относительно, а вот э, Плешкову, да. Вообще, знаете, между прочим, эти два пилота, эти два пилота, как ни странно, борются за пятое место в личном зачете. А учитывая, что первый-четвертый у нас Гранды, Воронов, Флашевский, э, Опавин и Ермаков, пятое место это чуть ли не самое почетное место среди, если так можно выразиться, остальных а там, если мне память не изменяет, Плешков на ну, где-то на несколько очков на 1 или 2-3 очка, вот не, не больше 5 у них там разница, впереди Именина. И если, допустим, сейчас такой провал для Плешкова, четвертое место, а мог пойти на второй, на дубль, а, например, на следующем этапе что-то с ним случится, а Именин вновь выстрелит, то Сами понимаете, здесь тоже достаточно интересная борьба. Вот видите, не только за титул Интересная борьба да, в личном зачете бывает Ну что ж, продолжим А, вот, Воронов таки прошел Загоройка перестал сопротивляться Вот все равно у нас, к сожалению В районе первого поворота, торможение к нему Все равно у нас немножко игра В течение, ну, всей гонки Подтормаживает, но Картинка подтормаживает Но, к сожалению, здесь Скорее можно выразить лишь претензии К высокому качеству мода данного 2008 года, но с другой стороны тоже, к высокому качеству глупо все-таки предъявлять претензии, но э -э, я не знаю, в принципе, ваш покорный слуга обладает достаточно не самым слабым компьютером и э -э, он тоже вместе с вами не понимает, почему такие подтормаживания происходят. В принципе, на самом этапе многие пилоты на это жаловались и э -э, пытались, э -э, ну там, Алексей Апалин давал советы, что на самом деле, да нет, все работает, э -э, только надо детализацию понизить и тогда все будет нормально Но пилоты понижали Но на самом деле э На прямой старт-финиш Особенно при больших скоплениях э Пилотов таких как э Когда все находятся на стартовой решетке Или на питлэне На самом деле пилотам это практически не помогло а -м -м что боксы нет, не едет на пидстоп, на четвертый, но в принципе и не надо, вот, и значит, то, что советовал Алексей Апарин, это не помогало, ну, и поэтому, как бы, все немножко скрипели зубами, потому что, ну, вот как так, как так можно ехать и стартовать, если дает подтормаживание игра, вот, вот что-то непонятное с Ворном, какие-то движения совершает, но, я не знаю, всякое там может случиться, главное, чтобы до финиша сейчас доехал, потому что, если вот он сейчас не доедет, то тогда это будет катастрофа для него, потому что тогда Холошевский останется в 6 очках впереди, и, ну, тогда это просто для Ворного конец, потому что 6 очков это не 4 очка, а преимущество. Ну, вы сами понимаете, что лучше, 4 очка преимущества или 6 очков отставания для Юрия Ворного? Юрий Ворнов сейчас будет ехать медленнее, но аккуратнее, но зато доедет если только что с болидом не случится чему мы... давайте на самом деле не буду говорить а то я на самом деле уже можно сказать говорил, что дубль, дубль а в итоге где сейчас Плешков на четвертом месте, кстати вообще-то есть шансы бороться с Ермаковым, вот посмотрите, может быть догоняет, да, вот это интересно может быть я считаю стоит сейчас остаться и пронаблюдать за этой борьбой Так, а это у нас кто? А это у нас Дмитрий Загоройко, который у нас... А, вот опять была ошибка, Дмитрий Загоройко, он же сейчас на втором месте, а очистился... А, это Плешков тогда чистился третьим. Да, у нас Ермаков, получается, куда-то выпадал. В принципе, опять же, большие ошибки, которые компьютер, у нас второй этап подряд возникают, но быстро исчезают. Так что здесь у нас, в принципе, проблем нет... Проблемы, в принципе, есть у Ермакова, потому что его Плешков догоняет достаточно быстро. Так что, в принципе, Плешков еще может попасть на подиум. Посмотрим. Что у нас там со временем? Ну, в принципе, возможно сейчас... Ух ты. Вот здесь я проспал, друзья, честно признаюсь, потому что, возможно, сейчас уже Юрий Воронов на последнем круге. Вполне возможно. По времени повтора так, в принципе, и получается. Возможно. В крайнем случае он сейчас уйдет на последний. Если что-то не так, давайте смотреть. Возможно, это победный финиш Юрия Воронова. Нет, это только что сейчас Юрий Ворнов ушел на последний круг Значит, немножко мы посмотрим, может быть, что-то там сейчас изменится На самом деле, очень маленькое... А, так нет, подождите <смех> Так все в круге позади, я думал, хотел сказать, что маленькое отставание а, Ну, подешково придется сейчас все силы напрягать И наверняка все разрешится лишь во второй половине круга Потому что, если вообще что-то разрешится Потому что, ну, явно на последний круг Тем более, э, Баринов вообще сбросил скорость Уже давно, видимо Он уже очень сильно отстает от пары Ермаков Лешков. или может быть что-то с машины бережет тормоза, возможно опять с тормозами проблемы, старая неприятность и это это кого же это нет это это проблемы у Богданкова его там вынесло по-моему в Катавело нет это был не катавел, это был поворот после Ферадуры нет видимо здесь и выходит слишком широко Воронов, Воронов, Воронов вот он уже в джунсалу к сожалению, мы сейчас все-таки должны финиш смотреть, а не э, борьбу Плешкова и Ермакова. Но они позади, мы их обязательно все это посмотрим. Сейчас, по идее, должен быть уже последний круг. Да. Да, это победа Юрий Воронов. Выигрывает Гран-при Бразилии Загоруйка, скорее всего, второй Вот оно, вот оно э Нет, Плешков не успеет Слишком высоко велик отрыв и, и, и Алексей Ермаков финиширует Третий на ваших глазах И Плешков четвертый Ну, это досада, на самом деле Учитывая... и, -и, -и как влетает Ну, это, это, в принципе, сейчас уже не важно Это абсолютно досада, друзья мои, поверьте Потому что, ну, не так он рассчитывал провести гонку да, и сразу в боксы. Баринов, судя по, по темпу, уже финишировал. Да почти все финишировали. Вот Юрий Воронов, победитель этой гонки, продолжает движение по трассе. А, ну, Дмитрий Загоройка крутит жука, пончика. Ну, в общем, как вам приятнее название. В принципе, ему есть что радоваться, потому что для Дмитрия Загоройка это... Второе место на финише, это, в принципе, достижение весьма хорошая, а вот для ермакова это пожалуй уже обыденность, потому что ну, не то чтобы так уж прямо легко даются ему эти подиумы но он достаточно часто их зарабатывает ну предпочитает не крутить пончиков, жуков и едет дальше а вот как раз этим и заняты сейчас воронов и дмитрий загоройка бывшие напарники по феррари потому что ну загоройка предпочел после 2006 года уйти хотя вообще-то знаете на следующем этапе загоройков должен ехать феррари потому что воронов воронов он сделал то, чего не удалось сделать Хлашевскому на... в Китае. Он э, уходит из Феррари и этот уход ознаменовывает победой в гонке. А уходит он куда? Вы не поверите, в Рэдбулл. В Red Bull будет выступать за Марка Вебера, а компанию ему по Red Bull скорее всего, да никто не составит, там в принципе пока нет кандидатов, потому что в ПМТ 2009 Ворнов ездит там же, но там ему компанию составляет по команде Алексей Ермаков, а здесь Ермаков будет биться все-таки, будет биться за кубы конструкторов и не покинет. Не покинет команду Макларен А вот Дмитрий Загоруйко, глазами которого мы сейчас наблюдаем за победителем гонки Он будет вновь в Феррари Вновь в Феррари, но на этот раз напарником ему будет, конечно, Антон Плешков Холошистый останется второй Роса Кто составит ему компанию, неизвестно Но, в принципе, он об этом не должен беспокоиться кто будет напарником Ермакова, тоже не ясно. Может быть, останется Богданков, может быть, вернется Кирилл Леменин в Браун. Ну, в принципе, я, не, наверное, не буду сейчас все команды перечислять. Баринов будет в Рено, например, это точно. Опа! Также там будет, скорее всего, тоже за... Либо за Рено, либо за БМВ будет... Напарник, А, нет, даже знаете, как не то я слово вообще придумал. Дебютант прошлого этапа Дмитрий Клочков, который здесь тоже по каким-то причинам не смог прийти. Ну что ж, Юрий Воронов доехал до своих боксов и, в принципе, пора нам уже переходить к результатам гонки. К результатам гонки, ну и, как всегда, к зачету пилотов и кубку конструкторов. Ну что ж, да, вот появляются на ваших экранах результаты гонки. Далее, как, как всегда, в принципе, за счет пилотов Кубок Конструкторов. Мне остается только сказать, что в следующий раз мы с вами увидимся в Абу-Даби На финальном этапе не пропустите финал, который ответит на вопросы, кто станет чемпионом, кто станет Кубком Конструкторов. Захватывающий финал в History Последний, девятнадцатый этап. Гран-при Абу-Даби, Не пропустите. До свидания.